Бывают моменты, когда у меня что-то выходит не так. И я это не прячу, я это показываю. Вот сегодня тот самый момент. Всем привет на моем канале. Сегодня приготовлю безе в виде смайликов. У меня готова швейцарская меренга ручным миксером. И Мне необходимо окрасить. Оставляю немного белой. С помощью сухих красителей K-Colors мне нужен красный, черный, ложка белого. Остальное я окрашу в желтый цвет, также сухим красителем. Желтая я просто вмешала, в принципе, как и все сухие. Я просто вмешиваю в меренгу, даю немножко постоять, чтобы разошлись крупинки, и все. У меня довольно много видео про, про пизе, поэтому останавливаться на рецепте я не буду. У меня, у меня здесь 170 грамм белка и в два раза больше сахара. Это швейцарская меренга, она заваривается на водяной бане и взбивается. Очень удобно в работе. Соотношение один к 1. Ссылочка будет под видео в описании. Разложила по кондитерским мешкам, здесь у меня все без насадок, просто обрезанный уголок примерно 13 миллиметров, здесь примерно 2, наверное, я срежу, тоненько рисовать, так. и здесь тоже примерно 2-3 миллиметра. И начинаю отсаживать такие просто кругленькие штучки. Вот в эти я вставлю палочки. У меня к сожалению нету круглой насадки. Так, если у вас есть, вам будет намного проще сделать кружочки. И дальше уже разукрашиваю мордашку. Красной меренги я использовала, вспомнила, что у меня есть посыпка кондитерская, еще ко дню святого Валентина я покупала, и она мне как раз таки пригодилась. То есть я красный практически не использовала а, кое-где. Все, отправляю сейчас сушиться в духовку. У меня регулятор на минимум устанавливает, открываю дверцу, сушу примерно 2 часа. Виза высохла, она еще у меня немножко до конца не остыла, но вот эти малюсенькие, они уже через час были готовы, потому что они совсем маленькие в разломе прям хрустят я тут уже проверяла периодически вот а вот эти большие побольше которые им надо больше времени поэтому у меня столько прошло классные мордашки получились в общем в этот раз меренгу я заваривала взбивала ручным миксером и, честно говоря, это способ не для меня, потому что у меня есть планетарный миксер, и на нем всегда получается меренга. А ручным я не отрабатывала рецепт. Поэтому, э, девочки, мальчики, если вы пишете, у вас не получилось, у меня сегодня тоже не получилось, хотя я уже эту меренгу делаю не, не первый раз, далеко не первый раз. Поэтому ну, я, в принципе, не расстраиваюсь. Вы видите, что у меня тоже бывает оплошность. Переделывать смысла ну я не вижу, я просто рассказала про свою ошибку, поэтому думаю для вас это будет каким-то уроком а, и возможно вы не так сильно расстроитесь, если у вас не получится. И еще добавляла я лимонную кислоту и почему-то немножко переборщила, поэтому с этим тоже смотрите аккуратно, с лимонкой. Там буквально щепотка на кончике ножа. Вот эти на палочках вообще классные. Такой грустный настроению. Мне еще дети не видели, но думаю, они мне уже их разгребут прям за вечер. Безе хранится 14 суток. Можно упаковать в отдельную упаковочку. У меня много таких видео, где я отдельно упаковываю, потом детям на подарок. Вот представьте, вы наделали вот этих на палочках и принесли в сад, угостили. Вообще круто, дети очень любят такие штуки, им будет очень весело и интересно. Вот такой безе получилось у меня в итоге. Такое грустное, потому что у нас сегодня пасмурно. Весь день идет дождь. Небольшой, но так, солнышка нет и сразу грустно. А, вот Еще такой момент получается. У меня <coughs> ручным миксером безе, о, то есть как при отсадке, оно мне еще дальше начинало расползаться. Я с таким столкнулась вообще первый раз за все время работы. И когда попробовала на вкус, все-таки перекислила с лимонной кислотой. Кто меня смотрит давно, знает, что без у меня, в принципе, получается всегда. Но бывают моменты, когда у меня что-то выходит не так. Я это не прячу, я это показываю. Вот сегодня тот самый момент, когда... У меня безы какой-то непонятной формы. Оно почему-то дальше начинало плыть. То есть это какая-то моя ошибка. И это, ну, я не считаю, что я должна прям скрыть и показать вам идеал. Или там стоять на кухне три часа и все переделать. То есть, все мы зависим от обстоятельств. И тут уже как сложилось, так и получилось. Поэтому переделывать я точно не буду. Я показала вам идею. Подробный рецепт приготовления швейцарской меренги у меня есть на канале. Поэтому переходите ссылочку, если вы не умеете, смотрите. А если умеете, то просто...